Добрый день, меня зовут Сергей Иванчук. Значит, Я руководитель компании Galaxy. исследователь, пытаюсь познать, что происходит в этом мире и как он устроен. Поэтому наша компания Galaxy я в двух словах расскажу, чем занимается, какая наша цель, наша миссия, так как это очень важно на сей день. Потому что, как я понимаю, нарушена структура духовности ну, нашей страны и вообще нашего мира. Поэтому миссия компании Mega Galaxy это качество образа жизни и духовность. Цель нашей компании помочь человеку в его осознанном духовном развитии и самосовершенствовании. Компания Galaxy занимается научным поиском, проведением исследований экспериментов в целях расширения мечтознаний знаний, получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе. Я сегодня буду просто говорить обычным языком, потому что той темой, которой мы занимаемся, тема «Зеркала Козырева». Потому что очень интересные были результаты, очень много было исследований и очень было много получено информации. Наша компания тоже получила много интересной информации. Я ее сегодня как бы покажу, а потом уже мы постараемся ее проанализировать. Потому что где-то может быть у меня каких-то знаний не хватает, может быть какие-то произойдут совместные проекты, исследования, допустим, расшифровки информации. Потому что люди много получают информации, но вопрос, откуда эту информацию получает, кто диктует и как ее расшифровать. Поэтому я покажу ту информацию, которую я получал в зеркалах, и что я попытался с ней сделать, и как ее преобразовать, расшифровать, и понять, как устроен мир, как устроен человек, и что происходит на данный момент. История создания зеркал Козырева. Зеркала Козырева были созданы в Новосибирске институт клинической и экспериментальной медицины ИКЭМ. Доктором медицинских наук, академиком МНР, России Академик РАН Казначеева В.Л. Петровичем. В четвертом году он родился в Томске, 13 октября 2014 году в Новосибирске умер. На сей день как бы, продолжает его деятельность. Институт МНИКа Оксан Васильевич Трофимов, доктор медицинских наук. В этом институте находится истинное, настоящее зеркало Козырева. То есть это, сказать, единственное, которое осталось после В.Л. Петровича Казначеева. Этот институт он на сей день существует, есть, и зеркала, которые там находятся, они находятся вот в таком виде. Вот, на картинках, на слайдах вы видите зеркало Козырева, которое было создано Казначеевым, Трофи... Ваимом Петровичем и Трофимовым Васильевичем. Что же такое зеркало Козырева? Почему они были созданы и почему именно спиральные? Зеркало Козырева это все-таки спиральная конструкция цилиндрическая, она состоит из вогнутых алюминиевых секций отражающих и фокусерирующих различные виды излучений, исходящих от объект, объект, биообъектов, в том числе и потоки энергии и времени. Конструкция зеркал Козырева состоит из, алюмини... из определенного сплава алюминия. И закручены они были вправо или влево. Но дело в том, что такая ситуация как бы сложилась в России, много зеркал разных наделали конструкции. Я покажу дальше систему зеркал, которая как бы в моих исследованиях она выложилась по России. Поэтому зеркало Козырева это спираль из определенного сплава алюминия. Также были в Новосибирске изготовлены горизонтальные зеркала. Но горизонтальные зеркала они использовались для определенных целей и выстраивалась система зеркал. Потому что если вы видите на одном зеркале горизонтальное зеркало, там есть дырочка у антенны. То есть через эту зеркало проходил импульс лазера, таким образом накачивалась спиральная конструкция, возбуждалось пространство в этом зеркале. Также зеркала, козырево, ой, зеркала горизонтально использовались для коррекции функциональных расстройств и заболеваний, зависящих от геофизических факторов среды. Также в Новосибирске были созданы гипогеомагнитные камеры. Что они делали? У них было ослабление магнитного поля Земли в 600 раз. Этих значит, камер уже в наличии нету. Я в этом году поставил себе цель, чтобы сделать маленькую конструкцию именно такого космобиотрона. Вот. Но вот эти зеркала, они не алюминиевые, они из специального сплава. Почему их как бы порезали куда они делись? Хотя были очень хорошие результаты, особенно с ребятишками, которые работают. С определенными заболеваниями. Что же такое зеркало козырева? Зеркало козырева это многие исследователи говорят, что это искусственные места силы. Место силы это зоны земли, выделенные особой энергетикой. Необычные свойства приобретаются ими вследствие разных причин. Накладывая свой отпечаток природные особенности местности, например, геотеконические разломы важны религиозные или исторические объекты, произошедшие на этой территории. То есть формируется энергоинформационное место. На данном слайде мы видим Кайлас. Вот тоже своего рода место силы, это как, ну, как бы тоже зеркало. И у многих людей как бы, после посещения Кайлас открывается видение, развиваются интуитивные там, экстрасенсорные способности. Поэтому и в зеркалах Козырева тоже это происходит. Но э, хочу обратить внимание на то, что места силы они все разные. Есть места силы, которые значит, дают нам, открывают информ... выход в информационное поле. Есть, которые занимаются преобразованием, очищением человека. Да? Есть, которые просто напитывают энергетикой. Вот. Поэтому очень важно, и люди как бы не понимают, куда они ходят, с какой стороны на это место силы можно прийти и что на нем получить. Почему мы пришли к спиральным зеркалам и мы обратили на лабиринты? Потому что лабиринт со своими тупиками, это неверными ложными ходами, зачастую ведущим в прямую и противоположную сторону. Лабиринт жизни, лабиринт, это мощный источник, никогда не иссякает, потому что не вредит ни человеку, ни природе. Лабиринты преобразовывают ультразвуковую энергию Земли в тепловую. Это не экологическое бедствие, а источник мощной энергии, благодаря которой держится жизнь на Земле. Поэтому места силы, которые находятся у нас по России, они имеют некую структуру. Поэтому эти структуры мы сейчас пытаемся в наших зеркалах выявить и хотя бы их как-то, может быть, где-то возродить, ну то есть создать систему. Что происходит при посещении лабиринта? Люди часто получают правильный совет на этом месте. Прежде всего, он его получает в своей голове. Также использовался лабиринт в качестве называемого тренажера для тренировки физических, моральных, интеллектуальных и эмоциональных качеств человека. Поэтому мы свои зеркала назвали пространственные тренажеры сознания, зеркала МДЖИ. Это места силы, где, обращу внимание, опять спиральные формы, и они очень часто встречаются в природе, но дело в том, что и Вселенная состоит из спиральностей, и человек так же самое. ДНК, РНК и многое другое. Здесь на данном слайде мы видим тоже место силы. Я обратил внимание, что люди, когда приходят на место силы, они не знают, с какой стороны заходить. Поэтому наши советы, чтобы шли с проводником, который знает это место силы. Потому что если зайти не из того как бы, горизонта, да, то мы можем навредить нашей физике. Здесь пространственные тренажеры космического сознания человека, зеркала МГ, это уже наши конструкции, которые мы создали в процессе наших исследований. И первое зеркало, которое, значит, наблюдая за работой зеркал Козырева, дистанционно, который находится в Новосибирске, я обратил внимание на то, что у зеркала есть три структуры. Это внутреннее состояние, посредине и внешнее. Вот. А наблюдали мы работу значит, одного зеркала, которое находится в Болгарии. И я видел, значит, как внутреннее зеркало заработало, а внешнее пространство не могло активироваться. Поэтому мною была создана каркасная конструкция, большая правая спираль, она левая, но мы ее называем правой, потому что заход вправо. Значит, между металлами каркас, но между металлами в каркасе получается воздух, а воздух это диэлектрик, можно между разными слоями алюминия. Пространственные тренажеры сознания «Зеркала МЖИ» помогает человеку раскрыть сущность физиологических и психологических ресурсов и резервов организма человека, позволяют человеку целенаправленно получать энергию и информацию, гармонизирующую жизнедеятельность его организма. Также помогает человеческому сознанию более эффективно взаимодействовать с информационным полем Земли и Вселенной. Помогает человеку использовать остановку внутреннего диалога, то есть прийти в точку ноль. Зеркала МГ мы так назвали, изобретение можно назвать своеобразной усовершенствованной машины времени, потому что в них те люди, которые приходят нам за последние два года, они значит, получают разные результаты. У нас было очень много выходов значит, в пространство, также мы получили коды перехода в земные цивилизации, в космические цивилизации, но из разных мест. Это значит это уже как бы мои такие личные, где я как бы делаю уже запросы и ну, смотрю, какие есть структуры, как наблюдатель. нашей компании разработаны три модели. Первая модель это значит, она может быть правая или левая каркасная конструкция двумя слоями внутренним и внешним. Внутренний слой алюминия, внутренний слой алюминия он преобладает с некими добавками марганца и магния. Вот, потому что они помогают развить экстрасенсорные способности. А вторая модель, значит, это вертикальная спиральная, однослойная конструкция. Тоже определенный сплав, необычный. И третья модель, вертикальная спираль, это Андромеда. У нас в офисе расположены три спиральные конструкции. и Они расположены в офисе, даже в помещении под, как бы сказать, по определенным параметрам. На данном слайде вы видите правую и левую спираль. Это наше исследование, мы проводили с Каюкиной Ольгой Ивановной, здесь в Москве у нас в офисе, как раз первая спираль была. Проводили тестирование значит, мозга. Что происходит в зеркалах? Значит, Цель зеркал не только снудить человека дополнительной энергией, но и гармонизировать ее вот, значит, в человеческом организме, но помочь организму перейти в более гармоничное состояние и самому справиться со своими проблемами. Проблема многих исследователей, которые, как бы я сталкивался по России с зеркалами, это просто положить человека в зеркало, и на этом все. Что он там получит, какие процессы происходят. Для меня это было как бы неприемлемо, и мне нужно было понять систему структуру, что происходит в зеркалах и как можно помочь человеку в его осознанном значит, полете в этих зеркалах. Поэтому в нашей компании Мегагалакси разработаны методики не посещения одного зеркала, а двух-трех зеркал в течение какого-то времени, потому что все это индивидуально. Опыт работы зеркалами, мы выявили некие феномены, значит физиологические ощущения, визуальные эффекты, были ментальные ощущения, психологические эффекты, акустические обонятельные эффекты, напряженная деятельность, острые хронические стрессы, повышенная утомляемость, то есть это эффекты использования нарушение сна, бессонница, утрата остроты восприятия и жизни, то есть много разных эффектов, можно будет на сайте, и у нас есть, мы совместно с Новосибирском напечатали совместную монографию, значит, и у нас там 5 научных статей, где мы выявляли динамику по возрастным категориям, Значит, смотрели, чем отличаются спиральные зеркала левое от правое, чем отличаются горизонтальные зеркала, которые ориентированы на восток, которые ориентированы на север, потому что они играют огромную роль для, нашего, для наших физиологических процессов. И это очень важно. И еще какую интересную вещь при экспериментах мы обратились, сейчас мы получили уже две рецензии, у нас зеркала идентичные стояли в Москве и Петербурге. И мы выявили, что определенные возрастные категории, то есть у определенных возрастных категорий развивается страх и стресс. У Петербурге, у одних возрастных категорий, в Москве у других. Поэтому сейчас мы эти материалы проверяем, потому что там было более тысяч человек прошло. Дальше мы это публикуем. На данном слайде левая спираль. То есть это заход по спирали в данное зеркало. Потому что, когда человек садится или там заходит, он должен произвести определенный алгоритм входа и выхода. У нас стоят спирали, большая спираль, это полтора оборота. Значит, мы должны сделать полтора оборота движения по спирали, чтобы мы как бы смогли выйти более точно в инфополе. Таким образом, идет подстройка, настройка нашего физического тела с информационным полем, то есть это вход. И в обратную сторону также мы делаем такой алгоритм выхода, то есть мы закрываем пространство, то есть мы выходим из своего поля. Много мы разных методик попробовали, чьих-то или каких-то, созданных кем-то, там иду я один или выхожу я один, но на самом деле все индивидуально. И поэтому определенный алгоритм, потому что по лабиринтам движение тоже было неспроста. Сделано, чтобы человек пришел в точку, где он смог уже дальше выходить или в информационное получать информацию или еще какие-то действия производить. Левая спираль ответственна за процессы разборки, то есть она восстанавливает, восстанавливает, обновляет первичную программу функционирования организма. Подобно антивирусной программе, она включает программу устранения нарушений, возникших в процессе жизнедеятельности организма. Далее он начинает сам себя восстанавливать. У нас установлены две спирали в одном в одной помещении. Значит, и когда человек приходит работать в правую спираль, мы ему рекомендуем на 10-15 минут сесть в левую спираль. Для чего? Для того, чтобы, так как он приходит из социума, он должен как бы произвести некие преобразования, гармонизации. Вот. Поэтому левая спираль как раз и ответственна за процессы разборки, за восстановление. На данном слайде вы видите правая спираль и заход по спирали как раз вправо для гармоничного выхода. Модель спирали права инструмент, позволяющий управлять процессом преобразования, ответственность за процессы сборки, укрепления, уплотнения энергии. Поэтому в правой спирали более плотные энергии и уже идет более плотная такая точная работа. Мы проводили эксперименты, значит, пытались. У нас есть еще система куполь. Вот, значит, после 15-минутного пребывания в куполе перейти в правую спираль. Не, не, не в левой, а в правой произвести преобразование. Ой, в куполе произвести преобразование, а потом переходить в правую и получать информацию. Если в системе взять купол и правую спираль, она более мягкая будет правая работа, чем, допустим, левая спираль. Сначала. В левой спираль человек побывает, потом переходит в правую. Вот. это тоже есть такие ощутимые ну, как бы различия это третья спираль которая у нас есть назвали мы ее андромеда значит андромеда у нас мы сделали по расчетам нашей комнаты и по золотому сечению здесь соединение двух потоков нисходящих и вверх исходящих. значит первые три месяца у нас была экспериментальная зеркало стояло в январе мы уже установили стационарную. Вот. И люди, которые посещали, они заметили, что Андромеда работает лучше, чем большая правая и, большая, и малая левая. Потому что здесь как бы соединяется точка ноль. Система зеркал МДЖ из двух спиралей. Обязательно условие, которое мы выдержали, это заход в спирали именно с востока. То есть человек входит. Вот таким образом у нас в помещении находятся две спирали. Малая и правая, большая. Вот. Мы обратили внимание на ТОР. Потому что световое поле человека, э, Тор вокруг человека и Вселенная состоит из э, таких структур. И поэтому зеркала были выставлены именно таким образом. Есть идея, конечно, для будущих экспериментов. Это попробовать проэкспериментировать и сесть не в зеркалах, а вот здесь, где значок. Север-запад, юг-восток. Или сзади. Вот здесь кресло поставить. Потому что если мы накладываем тор, то получается как бы ну, посредине. Поэтому я думаю, что мы еще этих экспериментов не проводили, но думаю, что будут это интересные эффекты. Не в спиралях, а именно между. Наша статья как бы и эксперименты правая, левая спираль. Чем они отличаются и где, какая идет работа. Это просто часть статьи, поэтому с учетом полученных данных вертикальная правая спираль более эффективно снижает уровень стресса, максимально активирует альфа, бета и гамма ритмы и увеличивает энергетические ресурсы организма, которые позволяют человеку раскрыть свой внутренний потенциал и лучше адаптироваться к изменениям социальной и космофизической среды. На основе последовательность энерговосстановления функциональной системы организма и приобретения навыков сознательного управления потоками космопланетарного эфира, доступ к которым наиболее открывается в правозакрученных спиральных зеркалах МЖ. Обозначаются новые горизонты без лекарственного оздоровления медицины. Ну, я добавлю, что я сам, допустим, из зеркал пытаюсь допустим, экспериментировать с кем-то работать. И очень как бы есть позитивные результаты, потому что, получается, зеркало как бы дает мне больше энергию и получается я более вхожу в поле человека для работы с ним более качественно. Были такие ситуации, мы экспериментировали, когда мы сажали, допустим, пациента во вторую спираль, в правую, а с левой мы проводили с ним работу. И тоже хорошие, есть показатели, хорошие результаты. Здесь, значит, показатель активности мозга оператора при нахождении в зеркалах МЖ. Эксперименты проводились с на Ольгой Ивановной. И на данном слайде мы видим, что идет энергетический поток ИД, направленный к макушке головы, могут выходить за ее пределы. И тогда возможен контакт сознания оператора с внешним информационным полем. То есть идет концентрация сзади. Не спереди, где третий глаз, а в зеркальном отражении сзади. Поэтому здесь выход. Пространственный тренажер сознания зеркала МЖ горизонтальный, ориентированный по сторонам света. У нас два зеркала, они разного диаметра и разной длины. Конструкции, которые у нас находятся, они по-разному работают, они по-разному ориентированы. Поэтому зеркало МЖ горизонтально ориентированное на восток стимулирует активность и, и целестремленность, укрепляет веру в себя и высшие силы. Восточная сторона света дает человеку развитие божественного начала, мудрость, осознанность, духовность. Зеркало, которое ориентировано на север, это уже исцеление. Сюда входит исцеление моральное, физическое, то есть э, работа со стрессами, псих, э, психическими болезнями, травмами, ранами. То есть травмы и раны не страшны. Поэтому здесь, во-первых, идет улучшение сна, концентрация внимания, памяти способ, стимуляции мозговой нервной активности, укреплению нервной системы, улучшению обмена веществ, ну и так далее. Все это можно тоже посмотреть, изучить более подробно на сайте, потому что это все более подробно описано. Здесь, на данном слайде, это наши исследования и эксперименты с горизонтальными зеркалами где показывается, что горизонтальная модель способствует восстановлению и сердечно-сосудистой, и лимфатической систем. Происходит восстановление дополнительной жизненной энергии, активируя биохимические процессы, тем самым запускается процесс саморегуляции, запускаются механизмы гармонизации биоритмов всего организма, которые активируют работу меридианов. То есть, запустив механизмы саморегуляции, мы можем справляться сами с любым рода заболеваниями. Далее, у нас создано значит, зеркало МЖ, э, пространственное железоосознание, э, система КУПОЛЬ. Вот. Система КУПОЛЬ, она чем интересна? Потому что слово КУПОЛЬ, это соединение двух технологий. Э, значит, КУ, я здесь онлайн, я на связи. Он работает с верхними тремя-четырьмя энергоцентрами. ПОЛЬ, это полостные структуры, э, это гексагональная структура. Она, значит, эта структура работает с нижними четырьмя энергоцентрами. Поэтому они дают нам доступ, значит, полостные структуры являются проводником эфирного потока, источником энергии, дают нам доступ к эфиру, а эффективность полостных структур зависит от ее ориентации относительно Земли и Солнца. Поэтому у нас тоже это зеркало ориентировано по сторонам света и имеет определенные параметры тоже по золотому сечению. Вот, ну, это эксперименты, которые мы проводили в Новосибирске, вот, могила Казначеева, это эксперименты в Болгарии, Ереване, в офисе здесь, то есть очень много было набрато статистики, до сих пор мы ее еще до конца не отработали, даже вот на данном слайде вы видите, здесь зеркало мы ставили над водой в Выборге, то есть взаимодействие трех пространств, вот здесь очень много было разных экспериментов потому что разных зеркал, разных конструкций потому что они все работают по-разному вот ну и самое главное, что интересно потому что полученная и расшифрованная информация, которую мы получили потому что много в интернете пишут о работе зеркал и о их действии да? говорят там, что это вот как бы металлические конструкции, ну и на этом все. На самом деле, через них мы можем получать много интересной информации, но вопрос, как мы ее расшифруем и как мы ее поймем. Поэтому я перехожу вот к такой, э, ту информацию, которую мы получали и которую как бы мы стали понимать. Поэтому первое, что, какой вопрос я задал, этот вопрос мы еще задали в 2018 году. Побывав на могиле у Козырева, мы сделали запрос о появлении. Откуда же все произошло, откуда есть начало. Вот. Поэтому это могила Козырева в обсерватории. Козырев, значит, показал мне такую картинку. Он показал, на самом деле, все просто в нашей жизни. И все элементарно. Он показал каплю воды. И эта капля воды летит по пространству времени, по спиральностям она начинает делиться на левое и направо, правое, на плюс и на минус. Я простой исследователь, поэтому люблю такие простые как бы, расшифровки, поэтому мне интересно было познать это все, и поэтому я пытаюсь ее расшифровать. Таким образом я пришел к восьмерке бесконечности. Вот. Но в этих двух знаках, в минусе и в плюсе, есть точка перехода. Поэтому есть третий знак. А три знака это уже троичность. Вот. Поэтому, почему Казначеевый обратил внимание на спиральные зеркала. И зеркало Козырева все-таки это спиральные зеркала. Это движение по лабиринтам, по спиралям. Поэтому вот такую мы информацию получили, потом мы стали анализировать. Значит, здесь на данном слайде мы можем посмотреть кручение меркабы у мужчин, у женщин они имеют разные направления. Дальше левый поток и правый поток тоже имеет левый и правые разные потоки. Значит, дальше левый и правый канал сушумный то же самое имеет разные направленности. Дальше мы стали анализировать информацию по электрону, по протону. То есть, ну, как бы собирать. Мы тоже увидели, что идет и левое, и правое. Положительные и отрицательные. Вот. Дальше мы стали смотреть также устройства Вселенной, она имеет торы, геопорталы имеют торы, нитрино, молекулы тоже имеют правое, и левое кручение. Поэтому в спиральности они очень важны. И не только правые, но важны и левые, потому что в какой-то момент нам нужна правая спираль, какой-то нам нужна левая спиральность. Далее мы побывали в научном, где работал Козырев, где как раз он наблюдал за космосом, за, космосом, за звездами, значит, и мы получаем возле телескопа где работал Козырев, мы получаем картинку. Значит, я увидел стол, за столом сидели три уважаемых человека. Козырев, Казначеев и Гумилев. Козырев, значит, мне показал книжку, то есть, ну, меня много интересует информации, поэтому я ее задаю в зеркалах, а мне приходит, то есть, информация придет тогда, когда нужно, чтобы не навредить людям. Вот, Казначеев показал мне три картинки. Эти три картинки возмущенная вода, спокойная вода, и ровный спокойный космос. Я попытался их расшифровать. И вот что получилось. Самое главное для человека это человеческий организм. Это саморегулирующая система, подчиненная определенным законам. И основной закон это постоянство внутренней страны гомеостаз. Если мы будем управлять своей жидкостной структурой, то у нас будет восстанавливаться здоровье, будет восстанавливаться гомеостаз и будет работать правильная система регуляции. Но практически у многих людей наша структура, она нарушена. И та структура, с которой приходит ребенок, это гексагональная структура. Она является единственной устойчивой структурой воды в замороженном состоянии. Гексагональный фрагмент состоит из 6 атомов кислорода, расположенных по его углам, и 12 атомов водорода. Шесть атомов водорода находятся в плоскости кольца между атомами кислорода. Так вот, значит, находясь, исследуя очередные зеркала, так сказать, один человек богатый в одном городе, город Нижнекамск, создает, сам пока не понимая, по образованию физик яйцо Настардамуса. И, увы, этот человек создал единственное правильное яйцо Настардамуса, оно эллипсное. Больше в России настоящих зеркал именно яйца нету. Вот. Поехали мы туда, значит, это яйцо, потом, когда я обратил внимание, я покажу. Оно стоит в определенном фокусе реки Кама. Вот. И там, значит, я получаю информацию от Сталина. То есть, у меня пошел образ Сталина в зеркале, и он мне показывает, как можно поднять воду с помощью азбуки Морза перпендикулярно реке. Вот. Я сначала думал, ну, почему он мне показал, для чего, а потом начал это все расшифровывать. И, значит, это снежинка, которая имеет определенные ровные правильные формы. И если мы обратим внимание, это сотовая структура, гексагональная структура. Наша вода H2O, она имеет один атом кислорода и два атома водорода. И, естественно, 104,7 градус. Но, когда я наложил вот эти вот схему H2O, и они, это получилась сотовая структура. Как раз здесь формула H6O3, ту, которую мне дал Сталин, и то, что есть в интернете, это гексагональная структура, она четко ложится на сотовую структуру. То есть это правильная структура. Но была еще одна формула, которую он мне тоже показал. H12O6. Так я постарался, значит, ту формулу с гексагональной вписать в круг вот этих вот 12 атомов водорода. И вот что получилось. Когда я соединил, получился знак триединства внутри. Далее я попытался через азбуку Морза расшифровать формулу H6O3 и H12O6. Получилось, что химические шестеро идут около, еще радиста. Из-за этого я понял, что среда не позволяет сделать канал передачи. То есть у нас нарушена структура. Мы говорим об информации об энергии, а если структура нарушена, то никакой энергии информации не будет. Мы не сможем ее взять. Дальше я стал смотреть H12O6. Химически только одна я на горку шла. Около шестеро идут. Уже по-другому это звучит. Но обратил внимание на H6O3, H12O6. Получается цифры зеркальные 6, 3, 3 6. Дальше что получается? Если H это водород, O кислород. В физике H это высота, O начало координат. Также O это горизонталь, H вертикаль. Из этого мы можем, получается, что, ну, у меня как бы знаний не хватает. Может быть кто-то еще потом поможет в каких-то расшифровках, потому что мы можем соединить науку и метафизику. Потому что вот эти вот формулы как раз, они тут четко вписываются в три единства. Но когда я разместил вот эту вот картинку Меркаба, да, серединку, и видите, что получается? Она четко ложится в основании этого знака. Вот это вот справа. Это в интернете расположено, да, расчеты делают. Но дело в том, что здесь совершенно другая структура. И она связана с водой. Вот. Таким образом мы понимаем, что эта структура, она имеет основание быть, а не то, что как бы размещено. Поэтому дальше работаем, потому что это тоже огромная работа по расшифровке информации, которая приходит. Это что связано с водой. Благодарю своих ТМС, забыл поблагодарить. Есть у меня уникальные женщины, которые помогают и которые как бы тоже с ними делюсь и анализируем эту ситуацию. И вот одна из моих ТМС мне присылает, значит, из Чудского озера колодезная зимняя вода в Казани после кипения. И Видите, тоже гексагональная структура. А это гексагональный полярный ураган Сатурна. Это из интернета взято. То есть вот эта вот сотовая структура, она... Получается, у нас и есть, наверное, энергокаркас, который должен нам давать энергию в течение суток, в течение года, в течение нашей жизни. А у нас он, получается, разрушается разными событиями. Поэтому анализируйте такие э, информацию, которую как бы, получаем, приходим к определенным выводам. Как мы живем и какое качество нашей жизни? Далее, значит, в процессе наших исследований мы стали получать информацию по новым спиральностям. Это спираль, которая у нас стоит полтора оборота. Далее мы уже получили спирали в 2,5 оборота. Уже эти проекты готовы к реализации. И здесь уже не те сплавы алюминия, которые мы имеем на сей день. Потому что пришли процентные соотношения алюминия и определенный химический состав уже другой. Потому что меняется у людей сознание, меняется понимание. Поэтому уже совершенно другие процессы. Также пришло еще одно зеркало. Это уже более 3,5 оборотов. То есть движение по спирали. Человек должен заходить три оборота делать. То есть видно, что а, не успевает какие-то процессы перестроиться в организме при заходе в зеркало. И вот это, вот, которое мы реализовали в этом году, в январе, это Андромеда. Здесь мы уже учли э, стороны света, параметры комнаты и самого зеркала. Поэтому оно у нас есть, уже стоит, люди как бы пользуются. Вот. Ну и самое главное, перехожу к интересному, э, к тому, что за эти два с половиной года э, мы пришли к очень интересному проекту, который мы сейчас начинаем как бы реализовывать.